приветствую вас уважаемые представители знака зодиака весы сейчас мы с вами будем смотреть что будет происходить в вас жизни в ближайшее время период с 21 марта по 13 апреля этот период ознаменован началом нового астрологического года и это начало будет очень огненным овновским поскольку оно будет проходить в соединении Венеры и Солнца одновременно. И придаст очень много страстей различным всяким, старт различным начинаниям. Будет множество интересных знакомств, общения и различных взаимодействий, которые будут для вас в первую очередь отображаться. В такой сфере деятельности, как партнерство, поскольку для вас Овен является домом партнерства. А это говорит о том, что да, такие возможные очень интересные знакомства, общения, которые будут для вас полезны и также могут быть серьезны надолго, несмотря на то, что Венера будет очень страстной и, как правило, она не располагает к длительным взаимоотношениям. Также он в этом периоде будет характерно желание быстро завоевать, быстро привести собеседника к своей точке зрения. И, знаете, самое такое главное будет это напор, напор, движение вперед, импульс. Но, собственно, для вас это энергия родственная, я думаю, вы справитесь. Давайте посмотрим, с каким настроением вы войдете в этот период. Ну, судя по гармоничным аспектам между девятым домом и это у нас получается первый, второй, третий, четвертый, пятый, можно говорить о том, что если у вас... Есть какие-то увлечения, если ваши дети где-то находятся за границей, все, что связано с их обучением, их развитием, вашим собственным обучением, это пойдет вам на пользу. И здесь идет прекрасное развитие событий в нужном для вас русле. Пятый дом очень у вас активен. Здесь, конечно, еще будет наблюдаться квадрат от Юпитера к Урану. Уран у вас связан с либо с опасными ситуациями, либо знаете с какими-то крупными финансовыми тратами. Опять же, это зона детей, любовных взаимоотношений. Но знаете, здесь некие такие форс-мажорные ситуации могут возникать, когда вам нужно будет действовать очень быстро, принимать решения очень быстро. Важна будет скорость. По так, это зона работы. По работе, вы знаете, наиболее благоприятен период для тех, кто до конца месяца, для тех, кто занят в сфере обслуживания, в сфере э, здесь идет психология, медицина, юридическое направление. Вот это еще будет ваше время. Еще здесь есть указание на то, что, знаете, для вас как-то вот, ситуация связана с работой до конца месяца будет ну, не совсем ясна не, не до конца обратите также внимание на 28 марта в этот период, в этот день состоится полнолуние в вашем знаке и в этот день лучше отказаться от каких-либо излишек, конфликтных ситуаций. Ну, вы, в принципе, люди не конфликтные. И также избегайте любых договоренностей. Да, вы будете в, этом, в этот день особенно чувствительны. Обратите внимание на период с 29 по 30. Здесь состоится в вашем доме работа и точное соединение. Меркурия и Нептуна. И это будет хорошо только лишь для тех личностей, которые каким-либо образом связаны с творческой деятельностью. Всем же остальным здесь есть указание на возможную ошибку в чем-то. Если вдруг кто-то приболеет или будет ситуация с постановкой диагноза, то здесь возможно, тоже ошибочная постановка диагноза. То есть лучше обратиться к еще одному доктору. Теперь по начинанию здесь нужно обратить внимание на период 4 апреля смотрим 4 апреля меркурий переходит в овен в ваш дом партнерства и как раз 4 апреля начинается период благоприятный для знакомств Будет очень много общения. То есть постарайтесь себя окружить как можно большим количеством людей, как с можно большим количеством взаимодействуйте, общайтесь. Здесь ну, буквально будут ну, пусть не штабелями, но очень большими количествами к вам идти в ваше окружение люди, среди которых вы можете найти тех, о которых вы мечтаете. По начинаниям по начинаниям, значит до 12 апреля постарайтесь уже закончить ранее начатые дела подготовить почву И если вы хотите сделать старт какой-то своей жизни в каких-то своих вопросах то все-таки приготовьте для этого вперед с 12 апреля когда произойдет новолуние уже уже после новолуния в Овне можно смело что-либо начинать, продавать, покупать, действовать, заключать различные договора, соглашения, выходить замуж, жениться и так далее. На новой луне это делать лучше всего и проще всего будет. Также сама по себе дата 10, 11, 12, она у вас может задействовать вашу зону, связанную с семьей. И, знаете, здесь такая, ну, возможно, какие-то кардинальные перемены. Может быть, действительно кто-то женится, или произойдет, например, поменяют место жительства, или кто-то неожиданно придет на вашу семью. Ну, как-то, знаете, без переживаний здесь не обойдется. Но то, что произойдет, это будет судьбоносно, это будет серьезно и будет надолго. Вот ключевые, ключевые э, такие.. Ну, действия, которые будут происходить, это семья, любовь, партнеры. Вот, вот здесь вот будут какие-то очень масштабные события происходить в вашей жизни. Но подробнее давайте мы посмотрим на таро. Итак, как вас будут воспринимать окружение, лисичка, как людей хитрых, самих у себя на уме, продуманных. Ну, даже, может быть, чем-то склонных к манипуляциям и учитывающим, в первую очередь, свои собственные интересы. Ну, в общем там -то, то, что вы хитренькие, это заметят. Ну, на самом деле, это неплохо. Это иногда даже очень полезно бывает в тех случаях, когда нужно уйти от каких-то острых ситуаций. То есть, проявлять хитромудрость, я говорю. Ну, давайте посмотрим, что будет в вашей финансовой сфере «Семерка Пентакли». Нет, это не пентакли, это жезлы. Значит, в течение семи дней что-то должно произойти. Для того, чтобы получить свое, вам нужно будет приложить какие-то определенные усилия, побороться, повоевать. Но вы это получите. То есть нужно приложить усилия. Теперь, что касается ситуации на работе мир здесь идет удачное разрешение ситуации расширение сферы деятельности возможно даже и переход на новое место ну давайте уточним посмотрим да здесь есть получение новостей может быть и для тех для кого была актуальна смена или деятельности или смена рабочего места то да для вас это вполне может быть то есть вы идете вперед смотрите вперед широко открытыми глазами идете к новому что касается вашей карьеры в целом десятка пентаклей здесь все очень стабильно здесь все прочно и не о чем абсолютно беспокоиться что касается ситуации в дома в семье давайте посмотрим дом семья Король жезлов. Ну, для женщин это мужчина огненной стихии, стрелец, лев, или же Овен. Также это может быть указание на переезд. Ну, давайте попробуем уточнить. Отшельник. Ну, переезд. Может быть, и переезд, или же это может быть указание на мужчину достаточно старшего по возрасту, значительно старшего по возрасту. Такой же мужчина. Отличные в годах. Если говорить о мужчинах, то это идет. Э, если, например, смотрит мужчина, то это отказ от одиночества. Вот так. И что вас ожидает в любовной сфере? Ой, четверка мечей. Вы знаете, здесь ситуация отдыха, отдыха и расслабления. Ну, Но о новых знакомствах, как правило, это ну, не идет речи. Как правило, если уже знакомство есть, то с ним уже идет. Э, Продолжение отношений, но по карте здесь, знаете, как будто бы человек наблюдает за другим человеком, наблюдает, наблюдает, что он будет делать дальше, наблюдение за его действиями. Но по итогу все закончится хорошо, девятка пентаклей, вы будете собой довольны, будете считать, что вы на верном пути, видите, тут бабочки все летают, все очень красиво, то есть в вашем жизни праздник ожидает счастье, благополучие по девятке Пентакли. И, в общем-то, то, что будет происходить, это будет все связано с судом. То, что вы заслужили, то и получите. А получите вы бабочек. Бабочек, парк, удовольствие, богатство, процветание. Ну что ж, я надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментарии и до встречи в следующих прогнозах.